Приветствую вас, драгоценная церковь. Сегодня поговорим о теме, которую мне было сложно принять. Я ее не понимал, но Бог вел меня в эту тему, и я попробую поделиться. Тема Славная Церковь. В послании к Ефесянам, 5 глава, 26, 27 стих. Говорится, что Бог хочет, чтобы осветить ее, то есть церковь, очистив баню водной посредством слова, чтобы представить ее себе, славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, дабы она была свята и непорочна. И на что меня обратил внимание... На что я обратил внимание? Это на понятие «славная церковь». Бог желает представить церковь себе славной. Но что такое слава? И когда я начал в этом направлении читать Библию, искать места, я увидел какую-то центральную линию того, что Бог хочет. Или... Основной мотив. Если мы откроем Исаи, 14 глава, то здесь говорится, «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю попиравшие народы, Говорил в сердце своем, «Взойду на небо выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю света. Взойду на высоты облачные и буду подобен Всевышнему». Но дальше говорится, «Но ты незвержен, в ад в глубины преисподней, и видящие тебя всматриваются в тебя, размышляют о тебе». «Тот ли этот человек, который колебал землю и потрясал царство, вселенную делал пустынью, разрушал города ее пленников своих, из пленников своих не отпускал домой?» Здесь говорится о дьяволе, здесь говорится о сатане, о денице. Как он в сердце своем говорил, «Хочу славы большей». Он хотел славы. И... В другом месте Бог говорит, что славы Своей Он не даст никому. А точнее, Он не даст иному, кроме Иисуса Христа, который стал наследником этой славы, который завоевал для нас спасение, который извлек нас из глубин ада или принадлежащей нам погибели. О чем здесь Бог говорит? Если мы посмотрим в 48 главу исая, то мы здесь прочтем следующее. «Ради имени моего отлагал гнев мой, и ради славы моей удерживал себя от истребления тебя». Тебя – это каждого из нас. И «Вот я расплавил тебя, но не как серебро, испытал, испытал тебя в горниле страдания. Ради себя самого делаю это. Ибо какое было бы нарекание на имя мое, «Славы Моей не дам иному». О чем здесь речь? Смотрите, Бог говорит о том, что Он ради имени Своего и ради славы Своей Он нас спасал, Он нас извлекал, Он забирал у погибели возможность нас погубить, чтобы прославилось Его имя. В том, что сделал Иисус, Явилась слава Божья. Она явилась повсеместно. Все, кто наблюдали за тем, как будут погибать люди, как наблюдали, как Адам отвернулся от Бога и лишился славы. Он лишился возможности общаться с Богом. Он лишился возможности находиться в Его присутствии, в Его славе. И тут же почувствовал свою наготу, увидел свою э, ничтожность, э, ограниченность плоти и все такое. Но Бог имел больший план. И знаете, об этом Библия говорит, что это была тайна, сокрытая в веках. Откройте нам послание к Колоссянам, с 1, 1 глава, 26-27 стих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 как язычники мы даже по плоти своей не имели надежды на спасение. Мы по плоти не имели никакого надлежащего ну, ожидания, что что-то может измениться. Потому что если израильский народ, он по преданию был народом Божьим, избранным, они имели хотя бы какую-то надежду по плоти своей, то нам даже этой надежды не было. И дьявол в основном воевал с израильским народом. Потому что он понимал, что вот там идут обетования, там идут обещания Бога. Бог напрямую обещал, вот это сделаю и защищу, спасу, выведу. И дьявол сражался там больше всего. И он не понимал этой тайны, в которой Бог сокрыл от веков, в веках сокрыл. И от родов скрыто было это, что даже нам будет дана возможность приобрести и, и, и сказано, что Христос в вас – упование славы. Что же это? Как это все понять? О чем здесь говорит Бог? Мы понимаем, да, ну вот упование славы, ну, но, но что с этим делать? Давайте мы почитаем послание Ефесянам. «Там, с чего мы начали, где говорится, чтобы осветить, очистив баню водной». Бог говорит о церкви, и когда я размышлял, как это очистить баню водной, то э, пришла мысль, что именно здесь точное сравнение. Посредством слова Бог очищает. В бане нас ушат воды на нас не выливают, там работает с нами пар. Это испаренная вода, мелкими частичками прогревающая нас и удаляющая всякую нечистоту дающая нам возможность очистить тело. Это пример бани водной. И словом, посредством слова, Бог многократно и многообразно учил народ свой, говорил, чтобы мы могли очиститься, избавиться. Он говорит, что приступающий к Богу не должен иметь двойных мыслей, двойных стандартов. Должна быть какая-то внутренняя чистота. И здесь... В этом послании к Ефесянам Бог делает очень красивое и очень наглядное сравнение, что Он показывает, к чему эта чистота нужна. Она нужна к... Он показывает на примере семьи. Он говорит Ефесянам 5 глава с 21 стиха. Он говорит, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. Он же спаситель тела, но как церковь повинуется Христу, так и жены, повинуйтесь мужьям во всем. Мужья, любите жен своих, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить, очистив баню и водную водною посредством слова, и представить себе славную церковью. И мы возвращаемся к славе, к славной церкви. Какая же эта славная церковь, что она должна иметь? И дальше Бог опять говорит, ну, Павел говорит нам, что так должны мужья любить свои, как тела свои, потому что любящий жену любит самого себя. И никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает ее, греет ее, одевает, как и Господь Церковь. Потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. И Бог говорит здесь два момента. Во Христе Иисусе мы есть члены тела Его. Мы... Созидаем. Мы являемся Его церковью, телом, собранием Его. Но также и каждый из нас носит в себе Христа. Мы имеем и внутренний мир, и внешний мир. И Бог показывает нам, что Он очень обращает наше внимание, что для Него очень важно, какие будут взаимоотношения. У него с церковью. Почему приводится пример семьи? Потому что если в семье не будет открытости, если в семье не будет близости, доверия, любви, эта семья будет постольку-поскольку для бумажки, для печати, для каких-то это не будет доверительное отношение, это не будет отношение, в которой будет чистота, это не будет отношение, на которых будет являться слава. Почему слава? Потому что мы, когда говорим о славе, мы видим разные образы, понимание, это, что такое слава. Но если мы понимаем, что слава, например, если говорить о каком-то предмете, что слава, допустим, мобильного телефона сегодняшнего и телефона там 30 лет назад отличается. То есть там был только возможность коммуникации на проводе. Сейчас есть возможность и звонков, и видео, и интернета, и информации, и вычислительных способностей, много-много. И, и это есть как бы некий Пример э, славы Его, да, этого ну, предмета. Но Бог говорит о Своей славе. И говорит не только... Э, дьявол имел какую-то тоже свою славу. Он был Деница, славный э, первый сын. И он воз, возгордился в сердце своем, сказал, «Я выше всех поднимусь и буду себе, создам свой престол». Он захотел этой славы. Человек... Тоже всегда ищет какой-то славы. Выбирает какую-то красивую машину, чтобы она имела все эти необходимые славные функции, славные вещи. Выбирает телефон, выбирает одежду. Это пример того, что мы ищем какой-то славы. Но почему Бог обращает наше внимание на чистоту? Давайте мы откроем, посмотрим, что говорит Павел Римлянам в 9 главе 20 по 24 стих. «А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого?» «Ну что же!» «Если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, которые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которое Он приготовил к славе, над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников». Смотрите, Бог, желая показать и гнев, и могущество своей славы долго терпел и ожидал, и щадил сосуды гнева, потому что в другом месте говорится, что Бог праведника соблюдает к спасению, а нечестивого к погибели. Он соблюдает, чтобы явилось справедливое наказание, справедливое воздаяние, чтобы явилась его слава над этим. Бог не гордится этим, он не, э, не, не тщеславится, как дьявол тщеславился. Тщетная – это пустая слава, а у, у Бога все в гармонии и у Бога все в э, любви. И почему Бог хочет явить свою славу на церкви? Мы читали только что о том, что Бог делает все для нас и, и нас называет сосудами в которой можно наполнить что-то, налить в этот сосуд и приготовить его к употреблению. Он наполняет нас, чтобы мы были теми сосудами, которые принесем его славу в то место, где ему необходимо. Но для того, чтобы этот сосуд был способен нести славу Божью, а славу Божью, это не просто славу человеческую, что вот я сын депутата, я сын президента, царя или еще кого-то, а сын Бога. А нести Его славу, для этого нужна абсолютная чистота. И что Бог говорит нам? Что Он очень сильно хочет очистить. Посредством Слова очистить. Чтобы Бог в другом месте говорит, что... Как в зеркало, взирая в Слово Божье, мы на себя сравниваем, такой ли я сейчас, нет, еще, а вот это еще надо. Давайте пересмотрим, давай вот это еще пересмотрим. И сегодня вот пастор сказал, что Бог говорит, как только ты принял решение, чтобы это, это уже вошло в тебя. В этом ты получил уже силу, и это уже действует в тебе. Зародилось в тебе семя, которое принесет свой плод. Потому что Бог дает эти плоды, не сеющие, не поливающий, но все взращивающий, Господь. И что еще? еще важно? Как этого достигать? Как мы говорили многократно о любви? Как мы обращали об этом? И здесь Бог обратно нас возвращает к это, как универсальной формуле, которая позволяет нам что-то сделать. Сказано, что в послании Ефесянам с первой главы. Итак, итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас. Нет больше той любви, чем Он отдал свою жизнь за нас. Когда мы пытаемся за себя отомстить, сказать что-то, это не любовь. Когда мы пытаемся что-то кинуть в ответ, это не любовь. Он отдал себя за нас в приношение и жертву Богу и в благоухание приятное. Потому что Богу было приятно, что Он не стал мстить врагам Своим, а смиренно выполнил не для того, чтобы унизить себя, но чтобы спасти нас. И здесь дальше говорится, что блуд и всякая нечистота, любостяжания, они не должны именоваться у нас. Они даже именоваться не должны у нас, потому что так неприлично святым. Поэтому я призываю и желаю просто, чтобы мы Росли от веры в веру и от славы в славу, чтобы, возрастая в любви, могли быть носителями славы Божьей. Да благословит нас Господь!